Ребята, я почти год, чуть ли не каждый день общаюсь с коллегами, сетевыми предпринимателями. За год мне никто пока масштабнее идею не показал. Вот просто можете проверить. Есть интересные классные идеи. Да, абсолютно с вами согласен. Вопрос масштабности. Что я получу, сделав там, сейчас раз и в долгосрочной перспективе да. И что здесь в крауде мы можем получить. И вот этой долгосрочной, невероятно просто вкусной потенциальной нашей э, второго этапа, ну никто нигде показать не может. Практически везде все завязано на вашу команду, и если вы остановитесь, как показывает многолетняя практика тысяч предпринимателей-сетевиков, команда со временем все равно затихает и останавливается, и ваш пассив уходит. И только здесь, за счет честной активной деятельности, построив несгораемую карьеру, вы можете рассчитывать на увеличивающийся пассивный доход от увеличивающегося товарооборота всей компании, а не только вашей команды. Покажите мне еще хоть одно направление, которое может мне дать такой потенциал. Вот именно поэтому мы с вами сегодня здесь. Именно это нас двигает вперед, понимая, что чем активнее мы сейчас, поможем компании выстроить этот бизнес. Мало того, что сейчас заработать можем реально огромные деньги, но и потенциал в будущем, ну просто невероятен. Поэтому, друзья мои, да, вы можете выбирать и идти куда вам хочется. Это ваше абсолютное право. Но делайте это, пожалуйста, честно, да, в открытую. И самое главное, будьте готовы а, к тому, что если вы неправильно выбираете те направления, куда идете, то эта дорожка короткая. Поэтому, друзья мои, я всех призываю к осознанности в первую очередь. Все, что вы не делаете, во благо вам, даже если вы просто за счет этого получите опыт. Пусть он будет на каком-то этапе печален, он вам зачем-то нужен. Поэтому я вас призываю в первую очередь к осознанности, к повышению грамотности. Именно это позволит вам делать правильные выборы и находиться там, где для вас сегодня максимально эффективно и максимально для вас полезно и результативно.